Поэтому я задал несколько вопросов, которые интересовали лично меня. В общем, смотрите. А еще, поставьте лайк и напишите комментарий. Ну, так надо просто. А вы когда приехали уже в Португалию на совсем или переехали? Полтора месяца назад. Только... Совсем. А когда возникла идея переехать? Год назад. Нет, идея возникла совсем раньше, раньше. Но вот так, чтобы мы ее прям думать начали, это год назад месяца прошлого года. У пенсионеров или людей э, в возрасте э, из наших стран Россия, Украина, Беларусь не принято менять свою жизнь после 50, после 60, до да многие после 30 ее не готовы менять. Почему так, как вы думаете? Я думаю, что это не так. Я думаю, что люди меняют свою жизнь гораздо чаще, чем мы это видим. Люди меняют практически, меняют города, и очень много людей меняют. Может да, быть, вынужденно или добровольно? Добровольно, внутри России меняют Разные по Расскажите, разным причинам. Ну, мне кажется, даже, так. Вот, даже здесь, в Португалии, вот мы приехали совсем недавно, и на группе у Галины Рогановой, Португалия, страна иммиграции, мы, например, разместили свой отчет о том, как мы приезжали, как у нас двигались документы. И надо сказать, что вот уже сейчас я в активной переписке с пятью пенсионерами из Москвы и Петербурга, которые собираются сюда приехать, Собираются и узнают те детали, которые можно узнать только из первых пункта. Пенсионер-пенсионер. Ну, вот передается эта информация. И мне кажется, это вообще очень интересная такая тема. И потому что ну, если уж человек придумал, что он поедет, он будет искать возможности поехать. А если он будет искать возможности, он будет искать информацию, да. как, как это сделать. К сожалению, о пенсионерах, вот именно о нашем круге, информации очень мало. Когда мы искали, но, ну, по крупицам собирали, и в том числе из ваших передач, мы очень много смотрели. Потому... Из моих передач? Да, конечно. Некоторые мы знали, все сохраняли, выписывали мы же. Старое, да, а что смотрели? Ручками выписывали, как здесь люди живут, какие здесь условия, какие траты. То это есть вот такие очень... видео, как мы сейчас записываем да? или другие? Да, и такие, как сейчас такие такие то что, вы, то, что вы снимали. Мы прошерстили все, О. что могли прошерстить Мы же системные, мы, мы же из Советского Союза, это же никуда не день. Ручками писали, ручками выписывали по теме, что нас интересовало. А вопросов, конечно, очень много, потому что взять из одной выстроенной системы, приехать в другую систему и ее выстроить. Вы с нашими проблемами 60-летними не столкнулись. Я. Дока и не столкнетесь. Вот мы для этого записываем видео с вами. Да, да. Там надо прийти, вот, ну вот при... а что дальше делать? Надо зайти раз, два, три, четыре, как минимум, место, где прописаться, встать на учет, получить, номеру номер Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, в Миксмарт. Стандартный вопрос, почему в Португалии? Ну, это такой комплексный вопрос, сложный. Каждый же свои пути э, в страну. Про всех не говорим, говорим только о вас. Наступили 60 лет, надо что-то менять в жизни. Мы занимались бизнесом, занимались много бизнесом. Мы 20 лет. Не приходя в сознание, Занимались этим бизнесом, потому что это крупная типография, это крупное издательство питерское, это огромные машины, полноцветные, это 120 человек народа, которые у нас работают. Наемного. Да, наемного. Это, ну вот, я была директором издательства и дизайнером, и мы выпускали альбомы. 250 лет национальной библиотеки, я его делала. Или 300 лет Кунскамере Я делала эти проекты. Огромные, большие альбомы. И мы достигли... знаковое предприятие. Ну, оно не столько знаковое, сколько оно, во-первых, старое, во-вторых, известное. Мы с 91 -го года в бизнесе, с 91 это очень много. Да. То есть практически мы всю жизнь прожили с идеей, с ответственностью и с, вот с этой бесконечной заботой о наемных сотрудниках. А, а как? В том числе. Ну, вы, вы, понимаете, у меня два года не беспокоит 8 и третье число. И это так хорошо. <связь> <связь> это, это же непередаваемое чувство. 8 и 23. Все меняется. Все меняется в этой жизни. И мне кажется, что как очень важно начать. Дело, там, стартап, какой-нибудь, придумать идею, воплотить там, ну, это все невероятно интересно, это все, все увлекательнейшее занятие. Также важно его закончить грамотно, не обидеть людей, не потерять деньги, придумать, что будет дальше. Это также важно, это не менее важно. Потому как, знаете, греки, мои любименькие, говорили о том, что главное в жизни конец. Как ты там жил? как-то живут. А как ты закончил жизнь? Вот Чем ты ее закончил? И мне показалось, это очень важно. Ну, такой климат теперь э, в России. Сложно заниматься большим бизнесом. Сложно. Законодательство меняется, законы меняются. Неуютно там, опасно. Опасно. В 1991 году мы построили типографию совершенно на других принципах. Вообще другая страна. Вообще все поменял. Ну, вообще все. Ну, оно же постепенно менялось. А, так, да, как дети выросли. Вот. А дальше, как индейцы говорят, лошадь сдохла, слезай. То И есть... тут... То есть уход из бизнеса и переезд в Португалию – это тот красивый или правильный конец, который вы себе придумали? Да, абсолютно. Но это не конец, это начало. Это конец бизнеса. Конец бизнеса, и начало. И мы его и другое... красиво закончили. Мы устроили людей, мы закончили дело. Я позаботилась о заказчиках, там все. Мы ушли красиво и долго уходили, но красиво. Ну вот так. Если греки лагерские. любимые, почему Португалия? Ну греки старые любимые. Тех греков уж нет. Где они, они вот, мы все с греками через Византию, мы так или иначе с ними связаны Правда. с греками. Ну куша, а как, это наше, это наше все, там корни наши. А Португалия, потому что, ну вот вы знаете, что такое, что такое страна, где ты хочешь жить, вот туда вот, приезжаешь, а ты не за границей. Ну, а как И вы это приезжаете? почувствовали здесь? И вот не за границей. — А в Испании такого не было? Нет. У них, вот, наверное, Сережка как филолог, он побольше объяснит. Это, них... ну, это несколько упрощенная версия. У испанцев совершенно другой язык. он По экспрессии он отличается от русского, отличается от португальского. Они говорят очень экспрессивно и произносят звуки, не нехарактерные для нашего языка. Поэтому сразу как-то подсознание напрягается. Это люди явно не наши. А португальский язык, он во многом очень похож по мелодике на русский. Поэтому подсознание тут как-то успокаивается, вот как с лошадью разговаривают спокойным голосом. Вот оно так сразу начинает успокаиваться, прислушиваться, что там происходит. Вот как-то вот так вот. Это с точки зрения... вот филолога. Друзья, на нашем сайте visportugal.com slash immigration мы ведем блог о жизни наших иммигрантов здесь, в Португалии. Мы поднимаем вопросы медицины, налогов и другие бытовые вопросы. Заходите, читайте. И других вариантов вы не рассматривали? Ну, видите, это же все равно будет какой-то комплекс, во-первых, мы точно понимаем, что мы пенсионеры, мы не будем здесь заниматься бизнесом, то, что мы точно будем чем-то заниматься, это с неизбежностью, но большим бизнесом, конечно, нет. Ну, здесь чудные молодые ребята. Зачем? Мы понимаем, что мы едем сюда заниматься со... не то чтобы собой, а развитием, движением, ну, еще чем-то, чем-то, не формулируя. И нас не очень где ждут. Не очень Нет, ждет? нет. Нас не, очень, не Вы... очень ждут в странах вообще. Никто нигде никого не ждет. Нет, знаете, пенсионная, вот эта вот программа пенсионерская, она существует во всем Евросоюзе. Там пороги вхождения разные. В Португалии самые низкие. Ну, потому что уровень жизни один из самых низких. Ага, смотреть, чем с, с чем сравнивать? Мы можем сравнивать с, европейским... с Россией. А, ну да, ну если сравнивать с европейскими странами, то есть вы же говорите, что из-за того, что порог входа низкий, эта страна тоже получила определенный плюсик в списке выбора, да. Ну, в Испании чуть дороже, наверное, в Германии еще дороже, в Британии еще дороже. Вы это имеете в виду, вы говорите, что ждут? Нет, не ждут, ну как вам сказать, вот во Францию тоже можно приехать. Франция Франция, нам, Петербург, Париж, там полторы тысячи евро. Мы же не в зарплату, у нас вообще зарплаты Да, но прожиточный уровень, значит, примерно такой же. То есть для того, чтобы приехать по пенсионной программе, нужно показать пассивный доход в такой сумме. Нет, Нет. 20 тысяч на человека. 20 тысяч евро на человека в год? Да. Во Франции? Да. Ну, это должен быть пассивный доход. Правильно? Да. Ну, Оно должно быть. Вот у тебя все время должно быть 20 тысяч евро. Они должны пополняться. А в Тогда в течение года э, можно подать вот эти вот самые бумажки, и они дают вид на жительство на год. Пожалуйста, приезжайте, тратьте свои двадцать тысяч евро. Надо даже не обязательно жилье покупать, можно снять. В Париже дорого, в, в округах нормально. Поскольку все же знают португальский язык, то Скажем, это возможно было. Да и испанский, он и испанский знает. Это тоже возможно. Это романская группа языков. Но, э, значит, в Испании там другая ситуация. Если мы сдаем недвижимость в России, а мы сдаем недвижимость в России, собственно, эти деньги живем, то э, в Испании надо доплачивать налог, а в Португалии нет. Налог на прибыль или на что? Да, на На доход? прибыль, да, да, доход. Потому что у них там какие-то бумаги -то не подписаны. Можно скрыться, но опасно. Мы от этого уехали, от скрываний ну всяких. Да. Расскажите ваш процесс вот, с момента, когда приняли решение и что делали. Мы принимаем решение, мы понимаем, что это Португалия, мы понимаем, что это центр. Мы выбираем город Сетубол, потому что океан, климат, парк, все, что нам нужно. И 30 минут до Лиссабона. Мы это все поняли. И, Им... и недвижимость доступна. Доступ... Да, по деньгам здесь доступна и недвижимость. Mm -hmm. Здесь можно найти и хорошее жилье найти. И не только мы. Еще наши знакомые сюда. Буквально вот в январе, я надеюсь, приедут тоже пенсионеры. пенсионеры, пенсионеры. Mm -hmm. Да, Определились с этим дальше. Да, они купили. Дальше мы стали искать, через кого покупать. Страшно. Там знаем, как это делается, здесь нет. Мы советские люди, поэтому мы сели с карандашиком, начали выписывать, кто этим занимается. Прошли по форуму, все, что могли найти. Их Нет. И в Фейсбуке, и портал Португалия, и все, где могли дотянуться. Увидели пять риэлторов, стали изучать, что они говорят, как они говорят, какие районы они говорят. Выбрали Галину Роганова как самую адекватную и грамотную. Это был выбор. Нет, сначала Роганова, потом. А наоборот, мы ага. сначала выбрали город, а потом стали искать, кто бы этим мог заняться, нам помочь, сопроводить. Из пяти риэлторам русскоговорящих Из выиграла Галина Рогана. Да. По да. каким критериям? Это очень интересно. Общительность. Это первое. В смысле, доступность. доступность. То есть вы можете написать, да. она отвечает? Да. мгновенно, отвечала мгновенно. Грамотность безусловно хорошее владение русским языком для нас это важно это важно а? конечно то есть если человек говорит э, звонит нет, нет не этом это дело кто ясно мыслит ясно излагает okay. если знаете но ну кому не лень занимается недвижимости что в России что здесь Это человек говорил грамотно аргументированно и весом знаете вот, вот не просто так да вы приезжаете вам тут все сделано да. все будет хорошо вот нет Потому как она ведет свою страницу, потому как человек думает, как вдумчиво говорит, мы поняли, что это наш человек, мы, мы абсолютно точно понимаем, что она делает. и Мы можем доверить, довериться нашим. Мгновенно связались, мгновенно вышли на связь. И мы приехали сюда в январе посмотреть, что происходит. Почти год назад. Да, год назад. Конец декабря, 26-го приехали Приехали, увидели то, что мы здесь увидели. Здесь своеобразное жилье. После Петербурга с четырехметровыми потолками и арочными окнами нам здесь было необычно. Вот. Но мы решили это не сравнивать. И тем не менее, даже мы из Питера с видом на фонтанку нашли здесь то жилье, которое нас абсолютно устроило. Оно светлое, оно теплое, оно... Отвечала всем нашим требованиям. Ну, все, отлично. И э, Галина, конечно, неоценимый человек. Вот, Но ну, просто неоценимые услуги оказываем. Окей. Okay. Проживем и чуть-чуть позже еще поговорим, это хорошо, очень интересно. Хорошо. Что делали дальше? Э, Нашли мы, Галину. Мы приехали. с Галиной да, о встрече. Галина тут же открывает них, тут же открывает вам. Налоговый номер, да? Да, налоговый номер. Это все очень быстро. Список документов, который был нужен, выслан был, и все собрал. Для вас, как пенсионеров, которые планируют переезд? Это для всех. Нет. Ага. Те документы, которые нужны для того, чтобы здесь... Для э, открытия счета? Любые. Купить квартиру надо иметь их mm -hmm. надо иметь счет. Mm -hmm. Вот этим-то мы и занимались Галиной. Дальше мы сюда приехали, нам предоставили варианты для просмотра. Мы ну, ну, с первого вот круга мы уже выбрали наше жилье. Уезжали мы 19 января, у нас уже был договор покупки в кармане. То есть квартира была уже ваша? Да. Мы перенесли на 4 дня переезд, ну, не важно, там написали доверенность. Мы ее посмотрели мгновенно, мы через 10 дней уже были владельцами замечательной совершенно недвижимости. Вы уезжаете домой? Мы уезжаем домой, мы приезжаем сюда ещ закрывать дела, все-таки процесс длинный. Бизнес? Бизнес, да. И обещания какие-то у нас там были. Дальше мы приезжаем сюда весной, чтобы купить какую-то технику, сделать какие-то ремонты. Нашли людей, которые удаленно, пока у нас не было, они делали у нас мелкий ремонт. Русскоговорящий? Да, украинцы, замечательные совершенно ребята. Нам они очень понравились. Мы приехали, купили то, что необходимо, чтобы жить там: в холодильнике, ну, кровать. Ничего же нет. Уехали. Пока нас не было, Галина самая заключила договора. Это входит в комплекс ее услуг. Замечательно совершенно. С коммунальными предприятиями. Только газ не делает, но это личная части нужно. Все, замечательно. То есть мы приехали, у нас вот все. И даже в налоговой нас поставили на какой-то учет. правильно. Мы уезжаем. Приезжаем летом, уже приехали на два месяца, на приехали, доделали ремонт, что там могли, покрасили чего-то. И начали здесь уже жить, дочка к нам приехала гости. А вопрос э, вида на жительство еще был открыт? Нет, вот мы приехали летом. Мы приехали в втор... Та. А, делаем вставку. Мы уехали э, весной, мы уезжаем э, где-то в начале мая и тут же подаем документы. На резидентскую визу. На резидентскую визу. Mm -hmm. Там совсем немного надо. Документы нам выслали прямо из посольства. То, что необходимо mm -hmm. для нас. Все-таки мы не пенсионеры оба, а пенсионер и человек с доходами. Это чуть-чуть по-другому. И люди, которые боятся ехать вот так пары, это напрасно. И мы так поняли, что для них очень важно, чтобы мы были обеспечены, чтобы мы не висели на стороне на шее. Это точно совершенно. И им, ну, как бы, смысла нет. Мы по закону можем воссоединиться, ну да. вот, если я получаю резидентскую визу, я сюда приезжаю и быстренько начинаю Вызываете с ним воссоединяться. Мужа. А зачем так длинно делать? Они э, срезали угол и, ну, разочи, Тем более, что и счет в банке открывается на семью, это Квартира совместный вы. счет. Совместный. Квартира у нас на семью, у нас два владельца. Тут так оформляют, там без всего, и вот таким образом мы приехали со всеми бумагами. Ну, звучит вот. все просто. Вот, так, так, так, у нас так и было. Знаете, вот Мы привезли, ну, да ничего особенного там и не нужно было. Счет в банке, э, источник дохода, недвижимость, пенсионное удостоверение, трудовую книжку сдали и наше свидетельство о браке. И мили милицейскую справку. Милицейскую. Ну, естественно. Ну, Об все. отсутствии судимости. Ну, да. И трудовая книжка, в общем, была не нужна, э, но мы, как э, основательные люди, э, копию трудовой книжки, что закончена трудовая деятельность. Что он не работает. Что я не работаю на данный момент. И для них это важно, потому что в их э, менталитете, что если ты работаешь, даже говоришь, я удаленно работаю, но вот они как-то это вот не очень понимают, вот это вот удаленно. То есть в любой момент тебя вызвали на работу, ты должен идти, и вот нам не объяснить, что это было через окне, это все делалось. Вы переехали сюда по резидентской визе как пенсионеры, да. правильно? Да. В России, в консульстве Португалии или посольстве Португалии вам выдали э, эту резидентскую визу, которую вы приехали сюда и сразу же поменяли на резиденцию. Да. У вас карточка, у вас ПНЖ Да, да. Как пенсионера. Да? Нет, там еще хитрее, я-то пенсионерка, я успела. А Сережа нет, он помолодел в связи с последним указом Ему да. еще вот, 5 лет работать, правильно? Э, ну там еще три, он еще совсем не пенсионер uh -huh. никак. Поэтому он ехал по той же статье, но как э, человек с доходами И вот мы должны были доказать, что мы имеем достаточный доход Что он как не пенсионер вообще просто достаточный доход Мы собирали эти бумаги и э, ну, все очень легко прошло То есть по такой программе может приехать и, например, человек в 30 лет? Ну вот ему 58, как 58 мы подавали документы. Да. Но совсем не пенсионер, у него нет пенсионного удостоверения, у него нет вот этого дохода. Но он имеет ренту. И этого Человек 30 достаточно. лет в том числе может приехать, но он должен показать достаточные основания экономические для этого. Регулярный доход у себя в стране. Причем это, по-моему, не очень важно какой. Потому что нам у нас сложилось ощущение, что все-таки они. Смотрят, чтобы люди, не при приехав сюда, не стали для них социальной обузой. Угу. Потому что они защищают, конечно, всех. Это очень хорошо. А как это происходит? Как они оценивают это собеседование? Пока... Или... Нет, вы никаких собеседований больше. Это анкета самая обычная. Мы показали деньги на счету, на португальском, и показали договоры аренды. У нас две квартиры, вот мы две квартиры сдаем. И это превысило их лимит в полтора раза. А какой лимит? – 900. – 900 евро на человека? – Нет. – На двоих, евро. на семью? – 600 евро mm -hmm. на человека – это минимальная зарплата, mm -hmm. это везде, то 50%. 50%. – И 50% на То есть, метров. если кто-то сдает квартиру в Киеве, в Москве, в Петербурге или где-либо и получает 900 евро, он может запрашивать такую визу? Да. – Легко. Легко. Но нужно еще иметь деньги, естественно, на счету, и мы позаботились и показали там побольше сумму. Ну, мы показали, что мы три года проживем, даже если дохода не будет. То есть они дают визу, и они должны понимать, что вот у них на год деньги точно есть. Ну, и еще немножко деньги есть. Ладно, дадим, она же должна возобновляться, поэтому они ничем не рискуют. А, а рассматривали другие варианты переезда? Как что? Э, как, не знаю, там как большинство, например, иммигрантов, которые приезжают сюда, они приезжают по туристической визе, здесь находят контракты или оформляют юрлицо или часто индивидуального предпринимателя, mm -hmm. еще что-то. Ну, это большинство так делает. Мне так, интересно, а зачем? Ну, вот это? смотрите, а, так, а зачем? Мы не собираемся здесь заниматься бизнесом. Есть простой, легкий путь. Делаешь бумаги, их не так много. Идешь в консульство в Москве, эти бумаги сдаешь. 30, через 30 дней тебе дают резидентскую визу. Через 40 хорошо, должен рассматривать 60, но вот есть резидентская виза Д. Мы приехали сюда, зашли в КНАЙ. нас записали через пять дней после приезда в СЭФ, через пять дней, ничего сами не делали, мы в КНАЕ сходили. Поехали в Браганцу, через две недели имели вид на жительство. Это ли это мы сделали. Все. Зачем так сложно-то? Зачем эти туристические визы? А где узнали о такой возможности? Мы прочитали, прочитали, Интернет? Интернет. Можешь. Ну, стали, когда мы подумали, поняли, что мы поедем и будем уезжать, потому что, ну, потому что надо в жизни что-то менять. И это один из путей. И он интересный, и мы, наверное, скауты какие-то внутри все-таки. И мы за 30 лет во всех странах, по-моему, были. Мы пожили в этих странах. там три недели, по четыре, много ездили, и нам Португалия близка, ну, по языку, по структуре, они такие, ну вот в моем понимании, они такие первобытные такие, ну, они как... да мне кажется, они такой, знаете, детство, детство человечества да. такое, такие наивные, открытые, вот а в других странах они все-таки, ну что ли, цену себе уже знают, как-то mm. вот, несут себя, что ли. То есть они уже по-другому себя ощущают в этом связи Мне кажется, здесь они просто как дети. Нанесут. Мне кажется, это такое первое впечатление. Может быть. Так а мы с ними не, не сильно и сталкиваемся. Мы не поработник. Но то, что мы сейчас вот по своим социальным вопросам сталкивались, ну, это очень забавно. А в России вы в деревне были? В маленьких городках жили? Ну, нет. Это не то же самое? — Жили или не жили? — Нет, нет парень, не, жили. не Ты жил? — Ну... — Ты на Украине жил? — Я этот? регулярно под Киевом жил лето. — А где? — В Иванкове. — Иванков? Вот о таком городке я и говорю. — Иванков. — Они там тоже такие же, по-моему, или нет? — Ну, мне трудно судить. Я до, до 20 лет там бывал. — А. — После этого уже никак Понял. было. Угу. — Понял. Но все таки там своя более замкнутая жизнь. Португальцы более открыты, они всю жизнь, исторически так сложилось, что были более открыты к другим народам, лицом. Да. Им да. приходилось работать с разными национальностями. И отсюда сложился характер, такой, ну, как нынче говорят, толерантный. Угу. Спокойные люди, которые общаются... По крайней мере, стараются общаться с другими национальностями на равных. У меня же действительно много национальных. было. Я думаю, они в крови они... Ну, они сами многие были в эмиграции. Совершенно верно. Да, и империя все-таки такая когда большая. Когда-то Португалия была для Европы то же самое, что Украина, Белоруссия сейчас для Португалии. Это были гастрабайтеры, которые ехали в Испанию. Ага. И, и присылали деньги домой, в Португалию, потому что нищая страна была. Но, тем не менее, вот португальский менталитет как-то нам бли ближе, чем, скажем, другие европейские страны. Ну, еще, может быть, близок. Знаете, у нас была такая история интересная. Мы жили в Порту. Ну, как-то вот на летом, поехали в Порту, жили там на этой замечательно красивой набережной. Там все было очень так по-португальски, так вот прямо в самой гуще-гуще. И один раз мы идем. Утром, ну, что-то после завтрака идем. Ну, просто гуляем-гуляем. Прямо по этой самой. И вдруг смотрим, сидят два португальца, достаточно таких пожилых. Они сидят друг напротив друга. Вот так вот, ну, там, естественно, бутылочка какая-то, стаканцы. Они сидят и э, что-то разговаривают. Потом немножко поскрепли и в автоматик кинули денежку. И оттуда такую фанку. Ну, прямо такая. И они сидят и со слезой подпевают, И прям вот душа рвется. Вот два детки старых. Закончилась эта песня, они отметили эту фаду, скрибли еще денежку. И опять фаду. И как-то это вот, как-то так проняло, я так как-то запомнила. Жена ну, даже вот, вот такое даже не представить себе нигде. Вот серьезно. Вот ни, ни в одном месте такое себе не представить. Да. Конечно, такая у них... знаете, вот у русских есть эта тоска какая-то. Вот такая вот тоска, тоска. История так сложилась, холодная страна. И тварь я там дрожащая или право имею, там очень много всего. эти со своей тоской. Тоже. Да, и что-то я поняла, что... Какие-то вот мы правильно тоскливые, ну что испанцы, ну вот мы всегда отличим, когда идут испанцы, даже издалека, идут четыре тетки в ряд и все одновременно говорят, вот на этом своем гортаном, все и одновременно, это они так разговаривают, вы когда слышали, что португальцы так разговаривают, вот вообще представить себе, нет, Наверное, вот мое первое впечатление о Португалии, это когда мы познакомились с Сережей, он рассказывал о том, как в Москве на Олимпиаде, это 80-е годы, он водил туристов, потому как студентов, университета, всех бросили. Молодежь, первая молодежь Олимпиада 80-го года. Да. и вот ему попали, а у них тут революции, к нему попали какие-то колхозники по-нашему. Колхозники, дворники, воспитательницы детских да, садов. Да да. да, да. Это было профсоюзы, португальские профсоюзы. Они наскребли всех желающих. И отправили. В И это был вот такой Петербург. Нет, Петербург. Петербург. Петербург. Ну, там по, по нескольким городам была И мне потрясло тогда на Ты не представляешь, португальцы это такой народ. Вот мы садимся в лифт, они с любой точки начинают философскую беседу. Да. О а? смысле? о жизни. Вот зацепился и понеслось. – Колхозники. – Дворники, да, рабочие, да. колхозники. Мы же знаем, что до 1974 года здесь с образованием, ну, не очень было. Вот. И эти люди, скорее всего, да. у них было три или четыре класса образования. – Да, Совершенно но тем не менее верно. И так же, как сейчас, здесь на каждом шагу, вот в сы бросается в глаза потому что провинциальный городок, и этого не ожидаешь, вот центры помощи в школьном обучении. В взрослом Я не знаю, я не заходил. Ага. Я так думаю, что это и детям, и взрослым. То есть это вот центры, в которых помогают учиться, я думаю, что это все-таки для детей. Тем же детям, которые отстают в обучении, и они могут туда пойти, и им там с ними там будут работать. Я думаю, что вот в, этих, в этой группе, которая у меня была, там люди были самые разные, и они продолжали свое образование, они начинали свое образование, там были пенсионеры в том числе. И они как-то это подтягивали, и э, в результате, вот, оказавшись на чужбине, они слились э, в единых темах для разговоров, э, совершенно свободно, без э, каких-то комплексов, и, но очень увлеченно и э, как бы, сознанием, скажем так, сознанием, э, с навыком ведения коллективных разговоров философских. Философских. Да. Действительно философских. Уж кто как понимает. Но каждый представлял свою точку зрения. Это вот, вот, вот так вот хорошо рассказывать. На самом деле это довольно тоскливо, потому что это могло продолжаться часами, и, в том числе поздно вечером. То есть, вот, понимаете, они приехали в другую страну, и не встретились, и не обсуждают, как у них там, что, где, что стоит, подорожал. Там, да, да, да. Я не знаю, Педро чего сказал ага. Хуану. Мать, они, они о жизни, они о вечном. И это очень простые люди, они не готовились к этому. Они так живут. Это знаете, это не придумать и это вот только можно вынести из той среды, в которой ты живешь. Вы говорите, что сейчас общаетесь с пенсионерами, которые хотят переехать. Они, вот узнав вашу историю из фейсбука, обращаются к вам. Это пенсионеры, которые также обеспечены, как и вы. Я имею в виду квартиры есть, есть деньги для того, чтобы купить здесь недвижимость. Да. Да, да естественно. Так это это условие входа. Да. А какой минимальный вот этот э, бюджет для входа, как вы думаете? Я думаю, что можно купить квартиру и в Сетубеле ну, из 50 тысяч можно уже жилье. За 60 уже ничего же нет. Если руки нормальные, то восстановится очень хорошо. И... Ну, понятие, когда переезжаешь Оттуда, ты там же что-то продаешь Не нужно э, Ну, если оно не надо для того, чтобы сдавать И показывать этот пассивный доход Ну, есть еще пенсия. Mm -hmm. Ну, все пенсионеры, ну, худо-бедно Но пенсии-то у нас существует. Ну, маленькие, но они же есть Ну, 900 евро где-то надо собрать 900 евро, ну, ну в Украине это, не, это это большие деньги Да и в России, ну, немало Ну, из больших городов это можно 100, 100, 100. Пенсия в 300, ну, там 400 евро – это почти реальный пристав. Ага. Уже есть такие вопросы. По крайней мере, если ты платил достаточно пенсионный фонд, то оно будет. Наемные рабочие могут иметь есть. конечно, имеют такие пенсии. Какие вопросы в первую очередь задают э, те пенсионеры, которые э, хотят пообщаться с вами? Такие, какие мы искали ответы. Хватит ли денег, чтобы прожить? В каком городе жить, чтобы из больших городов, как это сделать, не сойдем ли мы там все с ума, Что мы будем? как с кем общаться, какая социальная жизнь, как это происходит, как учится язык, есть ли язык и сможет ли кто-нибудь помочь. Это вот те вопросы, которые Давайте самые первое. Сколько нужно денег для семьи из двух человек для того, чтобы жить в Сетоболе? Если есть квартира, то 900 евро хватает. Если квартира в собственности не надо за нее платить, вот, ну, пересчитали, хватает. Мне кажется, что это с головой. Да. Это я можно чувствую, еще вот... двоих кормить. Нет, двоих не накормим, на потому что люди, которые сдают, которые имеют деньги, чтобы купить квартиру, и сдают две квартиры где-то там, это определенный уровень жизни, к которому ты привыкаешь. И совсем не хочется жить в студии, я вам точно скажу, и начинать экономить там... На всем на всем про всем Вот совсем, совсем. Не и не, не купить машину, потому что денег нет. И денег нет, и денег нет. И не, не выживать, не жить сюда. Да. Это совершенно другая... Ну, это другая основа. Согласен. Поэтому у нас жилье не... Ну, там, не однокомнатная квартира, не двухкомнатная. А вот там, где едят, где спят. Из 900 евро основная э, статья расхода какая? Еда, конечно. Еда. Да. Yeah. Окей. Yeah. Okay. Uh, как учится язык в 60 -х? Ну, этой проблемы у нас не стоит. Я по-английски с по португальски разговариваю. По-английски можно здесь говорить? Замечательно все вот. Насколько в Испании они гордые и не хотят говорить. Не хотят. Вот год назад были на севере Испании в, Бас, в стране Басков. Шу. Вообще просто вот. Воздух говоришь. Настолько здесь они могут и с удовольствием это делать. То есть, кажется. если ты знаешь английский, можно приезжать? Абсолютно точно. И хватит. не заниматься португальским? Нет, португальским заниматься в любом случае надо. Мы приезжаем в эту культуру, в эту страну, и, ну, хоть что-то надо, конечно же, выгодить. Мы немножечко... А два хватит. А два хватит португальского. Угу. Как ваши друзья, знакомые, дети отреагировали на ваше решение переехать в Португалию? Ведь Португалия считается в определенных кругах задворками Европы. С одной стороны, это, конечно, задворки Европы. А с другой стороны, это Лукоморье. Это Лукоморье. Настоящее. Вот Ситубо это просто центр, по-моему, Лукоморья. Это и заливчик, и он Арабида. Тут все есть. Просто... Если задворки находятся на берегу Атлантического океана? океана и окружены заповедными горами что это уже не задворки. Это не задворки. Это курортная зона. А с другой как минимум. И все-таки, как ваши друзья петербуржцы отреагировали на это? Ну, у нас хорошие друзья. Они, они поддерживают. Ну, они... Мы... Э, я бы сказал, так что трудно они трудно сказать, что поддерживают. Э, э, но дело в том, что они... Как сказать, они не очень знают, что такое Португалия, потому что они... Э, занимаются своими делами, занимаются своим бизнесом или не бизнесом. Да и бизнесом в основном вообще занимаются. Каждая своя жизнь, и Португалия не столь популярная тема России, как здесь. Само по себе решение уехать, оно вызвало удивление, конечно. Но поскольку люди с нами давно знакомы, не сильная, мы так поняли. Mm -hmm. То есть не Они то чтобы готовы, от нас не ожидали но... таких вот. А вот сложилось ощущение, что ожидали, то есть мы не подвели, чудим по-прежнему. Вот нет ощущения задворки, когда там, на Париже полтора часа за 15 евро, я вас умоляю, какие же это задворки? Это мы в задворочках жили. А что говорят в России о Португалии, если говорят и когда говорят? Ну, знаете, вот не говорят. Что-то ну, я не понял, в России кто-то <связывается> что-то говорил о Португалии. <связывается> ну, вот, понимаете, если бы, если бы наш круг был какой-нибудь более широкий, например, или мы там эм, как-то провели жизнь в среде людей, которые бы, ну, хоть с чем-то были связаны с подобным, мы же собственники. Это накладывает... Огромные обязательства и последние 20 лет, сложные 20 лет, с 2008 года уже сложно началось, совсем ну, вы, сложно. Вы же путешествовали всегда, правильно? Всегда Я так понимаю, круг общения людей, которые тоже путешествуют или нет? Нет, мы выбирались из типографии, проходили таможню, паспорт и говорили, отдохнем. И пытались отключить телефон, ага. и пытались, и не всегда удавалось. Потому что это бизнес. Конечно, делегировали все, что могли, но некоторые вещи совсем нет. И, к сожалению, это такой вот. Кстати, как, как он после 30 лет операционного управления переехать вот, и ничего не делать? Вот я больше всего, если честно, боюсь, что вот наступит тот момент, когда мне надо будет чем-то заниматься. Ну, вот не тем не бизнесом, скажем, а чем-то себя занимать интересным. Это больше для меня вопрос. Каждое время, наверное, имеет с бизнесом свои отношения. В 30 это вообще офигеть. В 40... У нас еще страна менялась, понимаете, у нас их как минимум три было. В 40 это очень интересно. Дети уже большие, силы еще дофигища. Ну, кажется, что там жизнь бесконечна, еще очень здорово. А в нашем случае я занялась дизайном полиграфическим в 40 лет. Еще ничего не знала о полиграфии. Ну, вот вообще другим занималась в жизни. А э, поскольку так складывается, что ну, я, наверное, просто такой организованный человек, то в 2017 я сделала лучшую книгу года в России. Вот вообще лучшую книгу. Mm -hmm. То есть вот 45 начать что-нибудь это вообще была не проблема. Вот, ну, вот совсем не проблема а потом доходишь до какой-то черты и понимаешь, что вот в такой гонке все время жить, а нужно ли? Есть еще что-то в жизни, чем мы не можем сформулировать, знали бы ты, как мы бы этим занимались, но есть еще что-то не менее интересное и не менее захватывающее, чем делать деньги. Деньги мы делаем хорошо, умеем, знаем как, их всех не переделаешь не то чтобы не перетратишь, а, а... ну а зачем, ну зачем? Вот и в это 60... наступает, вот в ну вот у нас в, 60... ну, вот в 58 было, там все сложилось а и а в стране не очень хорошо, и с... с Крымом не очень хорошо, и совсем не очень хорошо. То есть об этом думать не надо, оно придет как-то. Оно придет приходит, время. и вот либо ты доходишь до черты, и тебе еще что-то хочется в жизни сделать, кроме как восьмого и двадцать третьего обеспечивать людей зарплатой. Понимаете, творчество оно, ну, хрупкое. И вот этот кайф творческий, вот удовольствие, его, ну, не знаю, в полиграфии процентов 10, все остальное рутина, как и везде, руда. Мне а то и пять. Понимаете, вот, вот, пока ты это придумываешь, пока у тебя есть команда, и вы в этой команде подхватываете друг друга, один говорит что-то, другой подхватывает и развивает дальше, и вот это это необыкновенное ощущение. Ради этого стоит заниматься этой рутиной. Наступает момент, когда ты понимаешь, что вот средства, которые у тебя заработаны к этому времени, их достаточно для того, чтобы еще что-то узнать, еще что-то сделать, как-то развиться внутренне, еще дальше. Знаете, есть. Люди, с которыми не общались 20 лет, потому что, понимаете, люди по работе и люди по духу – это разные люди, mm -hmm. очень разные. Либо ты что-то продаешь, пока работаешь, либо ты не продаешь. И те, которые у тебя остались, которым ты ничего не надо продавать, их все меньше и меньше, все время в ней уходят эти люди. А в Португалии и в эмиграции есть такая фишечка, здесь все сумасшедшие. Ну, Иммигранты? Да. Они уже решились сделать скачок. Да. Понимаете, у них... Вот да, нас да. всех уже вот объединяет. Пункт вот первый. Рванули. Кто, откуда, уже не неважно. Но у них уже вот первое есть. Дальше зацепился, не зацепился, это... Ну, все, дальше уже там расходятся. Как, кому как удалось. Но у них уже есть. Это ерунда. Выйти замуж за иностранца — это сумасшедший дом для меня. На другую планету уехал. Но они же уезжают. Они же уезжают. Ну, ей же, это, значит, это фигня в голове. Мы немножечко затронули тему э -э, адаптации человека из большого города в маленьком. Ну вот, можете тезисно э -э, ответить на этот вопрос? Что вы говорите тем пенсионерам, которые задают такой вопрос? Как мы не сойдем с ума в Сетуболе после Москвы? Я понимаю, что есть люди, которые пенсионеры. И женщины, пенсионеры, да и мужчины Которым очень страшно ехать Это правда страшно ехать Вот Оторваться Из России Из России, вы знаете, даже не так Из Нижнего не так Из Саратов, не так Из крупных городов Вот здесь катастрофа Потому что Оторваться от Петербурга Или от Москвы, а это не Россия Вот точно, совершенно Это очень тяжело, там вся культура там вся история, там вся жизнь, там язык, там... Ну, когда Влад говорил, все-таки это 80% нашей идентичности язык. Ну, у него, по крайней мере, mm -hmm. там не мог уехать вот, 80%. Не знаю, но это идентичность наша человеческая. И если ты владеешь этим языком, хорошо владеешь. Это очень страшно. Ну, возможно, как выяснилось. Как вы это переживаете, переехав из большого города, столицы? Mm -hmm. Mm -hmm. Маленький городок провинциальный. Знаете, мы вот думали на эту тему, и а там все просто, это таблица. Какой тему уехать? Стран немного, для да. которых нас рады видеть, в том числе Испания. Ну, по разным причинам оказалась Португалия. Здесь хорошо, да хорошо здесь, ну, слушайте. В Европе там другие проблемы, в Бельгии другие проблемы, в Германии какие проблемы, застрелиться нужно, чтобы нас... Дочка проблемы. Так нерешаемая, угу. просто вот вообще нерешаемая проблема. Ну, просто здесь свои, там свои, да. там больше зарплаты, там налоги да. офигенные. У -у -у. Знаете, в Швейцарии, чтобы тебе глазик посмотрели, 350 евро, да, да. что что да. вообще. Что? Ну, это топ одна или топ-3 страны. Ну, да. Ну, в любом случае, вот мы здесь, в Португалии. Отлично. В каком месте? север юг центр Но мы в большом городе. Мы, мы проехали всю страну. Несколько раз мы здесь были. У них тут не топят. Не топят? Mm -mm. На севере холодно. Я знаю, многие петербуржцы именно в Порты едут. Вот и пусть едут. Холодно там. Сгоряча. Это сгоряча. Проходит. Это настолько не Петербург. Там рядом не... От Петербурга чуть-чуть в центре и все равно это... Ну, слушайте... Мы для себя поставили... Ну, вот сразу сделали такое ограничение, что с Петербургом сравнивать нельзя, как с Москвой, с Петербургом. Вот несравнимо. Поэтому что ехать в большой город? Вот зачем ехать в большой город пенсионер? Я не знаю, выросла. Ничего делать. Ничего. Абсолютно. Если ты в большом городе, то ты, как правило, связан с работой или там, с увлечением. Или вот тебе что-то очень-очень нужно в этом большом городе, чтобы не тратить время на дорогу. А нам-то что тратить время на дорогу? Север холодно. Там влажно. Мы уезжаем из влажного климата, из болота. Что нам ехать в то же самое? Угу. На юг. На юге скучно. Там вообще ничего нет. Да, в Порту есть жизнь. Ни никакой жизни нет. Культурной, конечно. В вся жизнь культурная. И в Лиссабоне. В Порто и Лиссабон культурный. Да, а вы один. в Ситуболе. Да. Дойдем до Ситубола. Значит, дальше, ну вот вы поняли. Города у нас больших три: Лиссабон, Портал и Ситубол. 10 тысяч. Да, он третий по величине. Мы выбирая, выбрали центр, климатически нормально, вот, вот по климату. Потому что ну, мы были на юге, мы были в английской деревеньке. В мы, мы В угу. да. Мы, ну, ну что, ну туристическая жизнь. Туристы уехали, все замерло, жизни нет. А все таки нам какая-то жизнь нужна, вот ну какая-то. Стали рассматривать Лиссабон, вокруг Лиссабона. Все то, что в Кашкайш, вот это вот. Ривьера, ТЦЗ. Нам не потянуть по деньгам. Там, где хотим, дорого. Купить или снимать? Купить. У пенсионеров речь идет о купить. Не, не идет речь о снимать, кстати. Только купить. Почему? Это, это состояние рассуждения? Для документов. А, для документов. Да, да. То есть можно попробовать поснимать, но прецедента пока нет. Да. Ну, по крайней мере, пока мы изучали вопрос, это покупка. И то, к чему мы привыкли... Это, кстати, вот, ну, извиняюсь, просто туда же назад надо вернуть и сказать что потому что не только 20 тысяч в год а надо еще иметь деньги чтобы купить не только 900 евро в месяц пассивного дохода. Uh -huh. Не только надо деньги денег. на счету, да, да. надо еще деньги для того, чтобы купить недвижимость. Это то есть что, что нужно для того, чтобы тебя туда запустили? Нужно где жить, и ты не сядешь на шею, нужно на что жить, и ты не сядешь на шею. У тебя есть деньги, чтобы прожить то время, пока они разрешают нам здесь жить. То есть мы достаточно обеспечены, чтобы тратить в этой стране деньги, принимая э, экономику в том числе. В общем, правильно я понимаю, что все, что рядом возле Лиссабона э, и наиболее интересно с точки зрения э, покупки недвижимости, это Сытубол. Буняди, красивый город Синтра, но там холодно холодно и мокро. Ну мы приехали из холодно и мокро. Зачем нам ехать в холодное и мокро? И это далеко не, не Петербург, вот совсем. А в Святоболе есть такая штука, очень для нас важно. Во-первых, здесь есть море. Море? Конечно. Из центра до моря ехать, и ехать, и там не мол, ну, там красиво, ну красиво. Из... в Кашкайше тоже, в общем, там жизнь, ну, конечно, в есть. в Там все, да, по-другому. Ехать в маленькие городки здесь тоже. А это город на море. Здесь Арабида. Там заповедник. Здесь микроклиматик хороший. И у нас есть здесь возможность вечером выйти и дойти за 10 минут до океана. Вот, ну, вот по деньгам мы вот так вот Нам, я считаю, повезло, мы очень быстро покупали квартиру. Не очень понимаю, но повезло. Вот за 10 минут мы доходим до центра. За, ну, за 6. И это хорошо. Хорошие условия. И yeah. уж приехать в Португалию, она всего-то маленькая такая. Mm -hmm. И до океана ездит на транспорте. Нам это показалось как-то вот ну, тут 35 минут, и мы в Лиссабоне на машине. Или 55 на поезде, здесь уже совсем лень. Это, это ни о чем. Из большого города. Да мы с Петроградской в центр едем дольше иногда. Здесь, во-первых, есть люди в были, И даже вот прожив здесь полтора месяца, постоянно прожив. Мы знакомимся через социальные сети, это удивительный совершенно опыт. Для нас, 60-летних, это удивительный опыт, когда ты начинаешь с людьми переписываться, потом встречать. Никаких разочарований. Это именно вот мы пишем так, как говорим. Я, например, вот здесь, вот последние три месяца, я поймала такую интересную у себя фишечку. А... Я не фейсбучный человек. Фейс, когда лишь занимается бизнесом, сидеть в Фейсбуке это нереально. Не, не это ну так просматривать что-нибудь, общаться с кем-то, кто уехал далеко. А так это все ерунда. А тут я для себя открыла социальную сеть. Боже мой, да там такой мир. Слушайте, столько интересных людей. Это, это фантастика. Столько умных людей, столько с юмором людей. Такие они необыкновенные. Серьезно. И с кем-то я переписываюсь, и я поймала такую вот штуку для себя, ну, вот, мы живем, замечаем какую-нибудь, ну, какую-нибудь смешливую штуку. Я смешливый человек. Мы что-то заметили, и я стала писать такие, ну, маленькие такие вот, ну, что-то. Это у вас пустиком называется. Взять и писать. Ну, поскольку все-таки вы филологи по образованию, то вот найти эти слова, найти этот оборотик, как-то вот, ну, как-то сделать это грамотно мне. Это увлекает мне, это нравится. Я вот раз в недельку что-нибудь такое вот чего нибудь чирикну. И там читает, не читает, даже не важно, понимаете, оно вот она вот как-то живет, такая вот деточка выходит. Ну вот раньше и я. Оно объединяет вот вокруг себя единомышленников правильно? кто-то ну, читает. я кто, читает. Да. кто я так комментирует. Вы поним... да. видите а в них да. умных, интересных. Да, да. Мы в Фейсбуке разговариваем так, как вы писали письма. Это пистолярный жанр. Вам он не видно. Очень неудобно писать письма в Фейсбуке, я вам сразу скажу, потому что нужно видеть страницу. А здесь такое окошечко, и мы, значит, слеповато одним пальцем там переверяем в Неудобно. Поэтому мы переходим сразу в почту. Из Фейсбука мы перешли в почту. Фейсбук для картинок, а почта для того, чтобы вот, ну вот, что-нибудь, письмо написать, в стиле написать. И, я сейчас в активной переписке с 10 человеками, которые живут в Казани в Москве, в Киеве. То есть комьюнити все-таки, оно виртуальное? Да, но когда мы встречаемся, вот мы там 60 и 60, 60-50, 80 Здесь есть такие люди? Есть, конечно. Вот мы встретились, мы пошли поужинать, например, вместе здесь. Вы знаете, вот то, что мы написали в Фейсбуке, мы так и говорим, у нас нет... Нет разочарований, нам не нужно себя продавать. То есть вы думаете... нам не нужно быть лучше, чем мы есть. Мы не ищем партнеров, мы не ищем э, там, я не знаю, нам не нужно быть лучше, чем такие, мы есть в этом есть, возрасте. Да? Лучше не надо быть. Потому что вот, ну, ну, мы понимаем, мы тоже были там такие в 20 и в 30, когда там поговоришь, что-нибудь такого, не сочиняешь. И там, я не знаю, приклеишь что-нибудь, у вас больше возможностей. А у нас-то их не было. Ну, все. Тенденции были всегда везде одни и те же. А вот 60 уже не надо, уже все продано. Ну, есть с кем встречался здесь? Есть, конечно. Кто эти иммигранты? Кто эти иммигранты? Вот мы сейчас ждем из Москвы. Долго и по скайпу разговаривали э, пару которая, например, работала в УЗИ. Они планируют переехать. Да. А те, кто здесь живут, есть с кем общаться? Есть. вот ну, буквально позавчера встречались с одним видеорежиссером. Удивительный Удивительно. Удивительный. Пр Прекрасным образом разговаривали. много чего рассказали. Не насальгировали, а говорили о том, как здесь. Замечательная жизнь. А, а он живет здесь уже 7 лет. А он 7 лет живет. Ездили в Син, трех женщин. С Замечательно Так вот, ощущение, что это какие-то люди из нашей молодости, которые мы давно-давно не виделись, но культурный код одинаковый. И легко, это легко. Если мы нашлись в интернете, то достаточно легко встречается. Это не такая проблема. Ну и к тому же все-таки я очень надеюсь, что вокруг нас, вокруг Сюда, здесь дивные места. Все пляжи-то у нас здесь, все просоты-то здесь, строят-то прямо вот, ну просто совсем здесь. Если они же не в сектор приезжают, а мы здесь живем. Мне кажется, что это реально. Я думаю, что вокруг нас, рядом с нами, мы организуем это сообщество. Именно пенсионеров, люди, которым не надо зарабатывать деньги для за того, чтобы. Здесь жить какие-то небольшие деньги. И с Крымом мы встречались. Пенсионеров. 65 они приехали. В 65. Они уже говорят на языке. Стать. Ходят два, три раза в неделю на, на занятия. На занятия ходят. С удовольствием. Совершенно замечательные ребята крымские. У них было. Там у них было своя гостиница. Ну, это кто? Они простые люди, но открытые и мы вместе мы проводим. Вот димы. Есть, такой видят. проблемы нет? Абсолютно. Проблемы нет. Нет. общения нет. нет? Давайте поговорим про недвижимость чуть-чуть. Да. Э -э то, что мы видим... Ну, вот я живу в Португалии пять лет. За пять лет цены на недвижимость выросли в 2, может быть, в некоторых регионах и в три раза. Что сейчас с недвижимостью в Сетоболе? Когда мы искали то мы искали... Э -э так, чтобы это было доступно для нас. Вот мы продали в Петербурге квартиру, и нам нужно было купить что-то подобное. Я так скажу, что цены на жилье э, в ну, не в самый центр, среднее жилье, в старом доме, в фонде, в Петербурге будет соизмеримы с ценами с этого, двух трехкомнатных квартира в среднее качество. В Петербурге здесь можно все-таки купить трехкомнатную квартиру подобного качества. А в Лиссабоне не купить. В нет. Лиссабоне да, деньги, которые мы сможем выручить за квартиру, у нас в Петербурге хватит там на студию. А все остальное это МКАД и замкатель. И в Лиссабоне? Да. Ну, это далеко-далеко, ехать-ехать-ехать. То ли на метро, то ли на машине. Это пробки. Зачем это все надо? для того чтобы что и ты начинаешь жить в микрорайоне знаете вот город святоволом хорош тем что ты живешь не в микрорайоне мы живем современно вот ну, относительно современный дом 96 -го года мы можем из этого дома дойти в центр совершенно другое и здесь все время жить здесь мы ходим смотреть как приезжают лодки как их разгружают рыбу как там Орут эти чайки, как приходят корабли. Понимаете, здесь жизнь, она не зависит от туриста, от сезона. Это просто жизнь города, она небольшая. Не думайте, что у вас эти полтора месяца, это еще так называемый конфетно букетный период, когда все классно, классно, классно. Знаете, человек сам себя создает. У него можно всю жизнь прожить, как настроишься, так и будет. Я, я не жду отношений. Мы с мужем живем 35 лет вместе. А мне раз в месяц цветочки дарят, надеюсь, у вами. 35 лет. Каждый месяц. Идеально. А у нас букет на конфетный период. У меня нет оснований думать, что здесь что-то прекратится. Ездите в Россию? Ну, вот этот весь год мы были там, и здесь. У меня были проекты, которые мне уже было закончить. Я обещала, и люди меня ждали, чтобы я выпустила эти альбомы. закрывали там дела? Я закрывала, да. Ну, издательство у меня еще осталось. Я еще так немножечко работала в дизайне с любимыми заказчиками но мне нужно было издать три альбома больших и я конечно туда ездила ну и там прикрывались, все и сдали уехали издали квартиру когда закончится там дела есть ну, такой все. Срок или нет? Нет, нет, все. все все мы уехали уже все мы сдали там где мы жили мы вывезли все какие нам... планы какие планы чем хотите заниматься в Ситубль или в Португалию так нужно заниматься мы мы же приехали изучать мы приехали находить в себе какие-то еще ну, струны интересные. То есть четкого себе. плана нет, вы думаете, что он придет по ходу? Только так всегда бывает. Мы к нему готовы. Все случай какой-то. И случай стучится к каждому человеку. Просто либо ты открываешь эту дверь, либо нет. Ты готов, что к тебе постучиться, либо не готов. Вот мы готовы. Если что-нибудь вдруг интересное случится, мы на все подпишемся. Главный совет для пенсионеров, которые планируют приезд в Португалию? Самое главное, что мы все должны, пенсионеры, помнить, жизнь, которую мы сможем здесь прожить, она новая, она интересная, она другая. Что мы здесь становимся... Моложе, наверное, потому что мы решаем те проблемы и ставим перед собой те задачи, которые ставили в 20-25-30 лет. Вот это мы решаем. Я про себя могу сказать, что я думать стала по-другому, говорить стала по-другому. Суета уходит, шелуха уходит, не боимся. Здесь не то чтобы, вот, понимаете, свободы много, да у нас и там было свободы много. Мы здесь внутренне себя по-другому чувствуем, не надо ничего бояться. И эти изменения жизни, они нас э, развивают, они нас двигают, они нас обогащают. И глупо ходить одним и тем же коридором в одном и том же тоннеле. Мы уже не работаем. И нет смысла оставаться в этих местах. Есть смысл увидеть еще что-то в этой жизни, еще что-то попробовать. Что попробовать, вот лично мы не знаем. Оно здесь на месте появится. Невозможно так рассчитать, как мы очень хотим. И солому еще подстелить под то. Да не знаем, что там будет. Но оно будет не хуже точно. И качественно, интереснее будет жизнь сама по себе оставшаяся, сколько она там осталась, она будет интересна И это будет очень хороший финал, красивый финал, мощный финал, а не ну, да, куда-то в неизвестной. И, конечно же, если кто-то захочет приехать из первых, вот, уст услышать, как это, и какие у нас мелочи наши, пенсионерские мелочи мне, мне рассказать, Конечно, мы вот с Сережей открыты, мы всегда, если вы откажетесь в Лиссабонском регионе, то вообще здорово, мы с языком, мы проводим, мы сопроводим, мы все расскажем. Вопросы, которые нас нас, мелкие вопросы, которые, ну, нигде не найдешь, их надо прожить, пройти по ним, и вот тогда мы расскажем, как это сделать.